Всем доброго дня! С вами смотрищик Лёха. Сегодня детально расскажу и покажу, как я сделал электрику в своей мастерской. Ранее, еще при заливке самого фундамента, я спланировал примерно расположение будущих розеток в будущей постройке и сделал закладные из того, что было, то есть из ПНД 25 диаметра. Фундамент застыл, стены выросли, можно делать разводку. В своем самом непопулярном углу будущей мастерской размещаю электрощит. На первый взгляд может показаться, что этот щит был взят в ближайшем подъезде ближайшей многоэтажки, Но не переживайте, он там просто не подходил по дизайну. Щит немного углубляю в стенку путем вырезания окошка в шифере. Далее устанавливаем розетки. Все розетки устанавливаем на одном уровне, кроме тех, что ворот. Розетки взял не обычные накладные беленькие, а специальные каучуковые для переносок. Почему такие? Во-первых, они считаются сами ударостойкими. Для мастерской это важно. Там постоянно что-то падает, что-то летает. В общем, это лишним не будет. Ну и во-вторых, в отличие от беленьких розеток, каучуковые не боятся морозов. Обычные в сильный мороз превращаются в хрусталь. А так в мастерской не будет отопления, это тоже мне очень важно. Розетки закрепляю не в пустоту, а прикручиваю кусочком влагостойкой фанеры, которую заранее выпилил. Теперь прокладываем наш кабель от щита до самих розеток. Для этого буду использовать кабель от бренда Кабекс Групп. Компания Кабекс уже более 25 лет на рынке является не только лидером производства кабельной продукции, но и надежным поставщиком качественного продукта. Поэтому я тоже не остался в стороне и приобрел хороший ГОСТовский кабель, свой любимый БВГ-НГ н Круче этого кабеля может быть только ФРЛС. В чем отличие? ИЛС у нас не горючий самозатухающий, а ФРЛС еще и бездымный. Так как стены у нас деревянные, то они довольно сильно будут подвержены температурным расширениям. Поэтому желательно использовать гофру. Но лучше, конечно же, рукав. Все-таки дерево. Хорошему, распаечные коробки желательно размещать там, где в процессе эксплуатации вашего объекта у вас будет к ним доступ. Если вы самодостаточный и уверенный в себе человек и точно знаете, что ваши скрутки проработают до конца этого века, то берите пример с меня. Собираю все распайки и начальные концы завожу внутрь, а противоположные концы завожу в электрощит. К сожалению, к этому времени на улице уже потемнело, поэтому перемещаемся в помещение и подключаем все ранее стольные розетки. В отличие от хорошего качественного кабеля, розетки хороши только смотрятся и приятны на ощупь. А вот внутри находятся клеммы, сделанные из непонятной, неизвестной субстанции. Розетки каучуковые не дешевые. На ощупь видно, что они прочные и хорошие. Но внутри, к сожалению, старый добрый ширпотреб. В общем, при затягивании этих клем у меня они рассыпались. Из 14 розеток 4 полностью рассыпались. Хотя в эти клеммы я загонял только одну жилу, а кое-где хотел две, чтобы не делать распаечные коробки и сделать путем перемычки. Не получилось, клемы рассыпались раньше. Ну вот, наступило утро, и мы возвращаемся к щитку. Нужно завести наши провода в щиток и поставить их на автоматы. Одеваем кабели в гофру, и их необходимо завести в щиток. Но так как там маленькое техническое отверстие, с помощью болгарки слегка его расширяем. Чтобы кабель не повредить, так как у нас техническое отверстие очень острое после резки металла, его необходимо чем-то обернуть. В моем случае это будет гофра. Также можно использовать какие-то резиновые шланги или рукав. И теперь в нормальное безопасное техническое отверстие в щитке заводим кабель. И по желанию его нужно красиво уложить. перемещаемся к столу и собираем саму начинку нашего небольшого щитка. Немного покопавшись в хламе, находим более-менее полезную нам автоматику. Закрепляю три динарейки, нулевую шину и шину заземления. Щиток будет полностью сделать немножко из хлама. Хламой нашел рабочий дифференциальный автомат на 380 на 25 ампер. Это будет вот. Парочка УЗО на 32 ампер Да, это многовато, но это временно. Там будет компьютер, поэтому это важно. Маленькие утечки. Да, кстати, не забудьте после УЗО ставятся автоматы. Ну, так мало ли. Ну и уже внизу размещаю остальную автоматику. Так уж получилось, что 10 амперных автоматов у меня много, а вот 16 амперных пришлось докупить. 16 ампер у нас на розетке, 10 ампер на свет. Если бы я покупал автоматы для освещения, я бы покупал именно 6 ампер, потому что 10 ампер для освещения ну, довольно-таки многовато. Ну и конечно же все это подключаем. Так я фанат кабеля VGNG, поэтому собираться в щиток я буду тоже им же. Свечение для этого выбрал 6 миллиметров. 4 тоже подойдет, но лучше больше, чем меньше. Я использовал то, что было под рукой. Чтобы не делать перемычки на все нижние автоматы, я устанавливаю трехфазную планку. Она была мне тоже в этом плане. Все, щиток собрали, теперь берем нашу панель и вставляем щит. Ну и, конечно же, ее подключаем. Если будут комментарии, что это очень много, можно поставить три автомата. Ну, то есть вот свет и розетки. Конечно, можно. Но это все делается, во-первых, для удобства эксплуатации нашей мастерской, а во-вторых, для безопасности. Если вы сейчас видите кривое некрасивое подключение водного кабеля, знайте, это все из той рубрики, когда говорят, зачем такие большие концы? Это лишний перерасход кабеля. Можно просто кинуть все по диагонали. Как видите, если бы я взял хотя бы на 10 сантиметров побольше, а их, к сожалению, и так не было, это силовой водной кабель, то было бы намного красивее. Но запас меня приучили брать еще с самого колледжа. Он полезен, когда мы хотим увеличить размер щита, немножко подвинуть щит, либо добавить побольше автоматов. А провода не хватает, потому что мы все сделали прямо впритык. Розетки у нас есть, щит у нас собран, а света нету. Ну, со света у меня тут все очень сложно. Свет у меня будет аж 4 группы. Куда тебе так много? Ну, первая группа это улица. Там будут прожекторы, датчики. Вторая группа это кладовая, там где сохранится. Третья группа это декоративное освещение, то есть оно не важно, оно не светит, это чисто для души. Поэтому если он замкнет и отключится, для этого есть четвертая группа, это самый главный основной свет. Декоративная группа будет размещена на стене, поэтому также размещаю к розетке ее на одном уровне, чтобы глазам было приятно. Чтобы не крепить светильники в пустоту, также напиливаю фанерку. Но в этот раз я еще посажу все это на пену, чтобы в случае замены фонаря либо лампочек у нас ничего не отвалилось и фанерка не понибежала.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 A statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm gonna the consequence, of being incompetent Mental health is confidence, dreams is a modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I can play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe you could но ну, а теперь поднимаемся на чердак и прокидываем все провода согласно чертежу который у нас никогда не было кидаю кабель от щитка до распределительной коробки собираю сразу подключение от светильников до клавиши спускаюсь вниз завожу кабель на клавишу и сразу же подписываю или вешу бирку и так повторяю три раза. Это поможет не запуститься в конце и при включении не возникнет лишних сюрпризов. Распределительные коробки использую обычные. Если кто хочет по нормам, то на чердаке нужно ставить, желательно металлические. И чтобы они были земляны. расплавочные коробки да, на старую добрую скрупку вариантов в принципе много клеммы, ваго, экзипы, концевики, пайка идеального суперспособа до сих пор не изобрели по опыту скажу бывает такое что через год нужно приехать к заказчику и добавить подключение а там сделана пайка и кончики маленькие опа и что делать или бывало такое что открываешь расплавочную коробку где-то в подвале на чердаке где сыро и влажно а там большущая такая клемма Вся полностью забитая проводами И она вся окислилась и если поменять, то проводов уже не хватит Конечно, мой идеальный способ Это скрутка в медном концевике И опущенная в жидкую изоляцию Это было у меня пару раз В техническом задании, когда я делал гараж У очень богатого заказчика В очень крутом месте Но это немножко дорогой способ Потому что сама изоляция такая Много дороже, чем изолента Либо какая-нибудь там термоса В кладовой сразу устанавливаю светильники, так как тут не будет покраски и отделки. Подаю питание и вставляю лампы. Ну и подводим итоги проделанной работы. Так, ну в гардеробе же свет есть, вот такие классные воднявые светодиодные лампы, все, крутой выключатель. Перемещаемся в мастерскую, Чпонь, ну в мастерской. Тут тоже полностью концы заведены, но здесь пока три лампочки лечат нормальные светильники, такие же как у нас в гардеробе, будет чуть позже, после оформления потолка. Так, ну и перемещаемся в щиту. Щит у нас тоже полностью собран. Я уже подал питание. То есть у меня диф включен. УЗО пока не подключены, потому что, как видите, компьютера здесь пока нету. По мере подключения автоматов на дверке я подписываю, что и где. Как узнать, работает ли диф. Ну, например, можно соединить э, землю с нулем. Так, давайте возьмем ну, вот этот. Бам! Опа! Сработало. Это что значит? Значит диф работает. Все. Если бы я умер, значит бы не сработал. И, конечно, порошковый огнетушитель. Но потому что щит будет включен, а водяным или пенным вы не потушите. Ну вот, в принципе, и все.